Всем привет! Данный ролик будет просто мега интересным, потому что разработчики наконец показали, что же будет за новая карта. И сейчас мы посмотрим трейлер и все обсудим. Поэтому ставь лайк, авансом мне будет прям мега приятно. Также, пожалуйста, подписывайся на мой канал, потому что очень сильно хочу набрать 10 тысяч подписчиков до нового года. Прям будет мега круто. В общем, хорош говорить. Приступаем. Я скачал трейлер, обновление, и вот это сейчас появляется дирижабль клана шляпок из Генри Стикман коллекшн. Я его начал проходить, и если ты хочешь, чтобы я записал прохождение Генри Стикман коллекшн у меня на канале, то, пожалуйста, напиши в комментарии под этим видео. Я бы очень сильно хотел поснимать его. Вот этот кусочек карты видели прям очень много людей. Вот я сейчас показываю то, что показали разработчики, презентовали новую карту, и вот ее уже полностью доработали, но хотя она все-та же осталась. Также обратите внимание на то, что на каждом игроке есть шляпа. Это отсылка на клан шляпников из Генри Стигман Коллекшн. Но, возможно, я что-то неправильно назвал, в общем, суть поняли. Все прям быстро показывают. Это комната из тоже Генри Стигман Коллекшн. В общем, все это обновление из пасхалок. Это новое задание. Это тоже новое задание. Что новая механика? Смотрите просто. Повтор. Он прям так странно спускается. Ну, в общем, ладно. Дальше смотрим. Заданий просто кучу. Куча заданий новых добавили в эту игру. Ну, карта эта, она будет прям супер огромная. Ее будет э, прям сложно изучить. Ну, в общем, ладно, вот предатель вылез вы... Во, нифига, вот эта анимация новая, давайте пересмотрим ее. Вы просто посмотрите вот на эту анимацию убийства. Она настолько крута, что я не знаю. Ну, в общем, вот так э, предатель убегает, и теперь подбегают репортить. Вот. И на этом заканчивается трейлер. Ну а теперь самый главный вопрос, который у вас назрел. Когда же выйдет обновление? К сожалению, здесь прогнозы неутешительные. Разработчики сказали то, что в начале 2021 года. Ну а две... начало 2021 года это понятие растяжимое. И когда именно, никто не знает. Вот эту комнату я видел Генри Стикман Коллекшн. И Генри Стигман Коллекши нужно было украсть вот этот красный кристалл, который находится посередине комнаты. Но эти скины, я так понял, что должны тоже добавить в игру. Но мне только нравится вот эта красная шляпа, а остальные что-то не особо такие. Вот такой немножечко грустненький видосик получился про обновление Among Us. Нам остается только ждать. Но если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментариях хэштег карандаш. В общем, спасибо тебе за просмотр до конца, подписывайся на канал, ставь лайк, пока-пока.